Экспресс-ремонт закончен, руки помыли, пол помыли, что сделали? Вот, только пару часов у нас это заняло. Подмазали изнутри, раствор замешали сложный. Сложный это глинопесчаная песчаная смесь, немного цемента песчаной смеси, немного золы и чуть-чуть соли. Что это дает? Это дает более плотное спекание. Работать можно прямо на теплую печку, она еще теплая. Вот. Оторвали все, что оторвалось, сбрызнули водой, замазали тем, что замазалось. И загладили влажной рукавичкой. Вот Задвижку решили не тратить лишних денег, приклепать сюда нержавеющую сталь. Возможно даже с двух сторон. Будет супер экономичный вариант. Супер вечный задвижка. Вот. Поскольку эта печка. Больше хозяйственно, чем банная. Здесь добавили песку. Песку надо больше, чтобы не трескались швы. Пропорция увеличена. Пропорция такая, приблизительно одна часть песка, одна часть глины песчаного раствора и полчасти цемента песчаного раствора. Все это затерли, собрали все на месте, а внизу подстелили нержавеющий лист, там внутри чтобы влага с пола, здесь забыли положить гидроизоляцию влага с пола не затягивалась в дымовые каналы поэтому именно они постоянно забивались ну и соответственно здесь подмазывали все закрыли можно печечку топить смело вот так, вы можете здесь еще посмотреть как делать нельзя вот. нельзя делать так вот здесь Категорически нельзя выкладывать дрова для сушки. Ну, категорически просто нельзя. Вот такие вот наши выходные. Всем пока.